<гум> <гум> так. Темненький я. Всем привет, всем привет, привет, привет, кто подключается ко мне. Скоро начнем. А пока скажите, как ваше настроение. Всех, кто ко мне подключился, я вас приветствую э, на моем занятии. Это у нас уже третье по счету занятия. Ничего себе! А помните, как мы начинали? Ждем-ждем а народа. Уже 11 человек на декатлоне. И 3... Человека на моем личном аккаунте на зарядка.инст. Здравствуйте! Напишите, как ваше настроение. О, спасибо. Дочки, привет. Так, присоединяйтесь, присоединяйтесь на Вот уже 13 людей. Чуть-чуть сейчас подождем еще пару минуточек и с вами начнем. Так, что-то я мало вижу сообщений, как ваше настроение. Но ну, и раз уж, если вы не хотите писать просто сердечками, осыпьте. О, вижу. <с棘><с棘> Спасибо. Вот. Ну что, ладненько, давайте тогда начнем. А, ну что, приветствую я вас, э, дорогие друзья, в онлайн Спортзале Декатлон, здравствуйте, уважаемые подписчики канала Декатлон, здравствуйте, уважаемые мои подписчики моего канала и что же нам сегодня понадобится. Как в прошлой тренировке мы с вами занимались с помощью лесенок, но в этой тренировке нам понадобится два любых предмета. У меня это вот такой вот хвататор да, и бутылка с водой. Вы можете поставить рядышком друг с другом любые свои небольшие вот такие вот предметы. Это могут быть мягкие игрушки, не мягкие игрушки, что-нибудь такое небольшое. то что устойчиво стоит на полу значит поставьте их пожалуйста справа и слева от себя чтобы место было для ваших ног мы с ними сегодня позанимаемся будем вокруг них бегать но для начала мы с вами разогреемся мое любимое упражнение для разогрева это упражнение домик исходное положение приняли пятки вместе носочки вместе руки по швам спинки ровно носик по ветру и приготовились к упражнению домика вместе со мной. И начали. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Ножки мягкие. Коленочки мягкие. Нужно разогреть наши ноги. Руки, плечи. Раз, раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Старайтесь руки заводить над головой. Раз, два, три. Три, четыре, еще немножко. И еще. Приземляемся мы строго на носочках. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, стой. Хорошо. Подышали, вдох. Наверх. Потянулись, растянулись. Выдох. Хорошо, ручки повесили. Пускай они расслабятся у нас. Вдох, спинки ровно. Протянулись хорошенько. На носочках походили, походили на носочках. Выдох. Отлично. Так, замечательно. Давайте сейчас я э, выключу комментарии. Э, а, чтобы они нам немножко не мешали. Так, все, выключил комментарии здесь. Выключай комментарии здесь. Все, здорово. Давайте продолжим. <клёп> Руки на пояс. Шейка вверх-вниз. Начали. Раз, два, медленно. Три, четыре. Раз, два, три, четыре. Влево, вправо. Раз, два, три, четыре. Медленно. Раз, два, три, четыре. Давайте боковые движения. Раз, два, три. Четыре. Раз, два. Три. Четыре. Хорошо, молодцы. Руки вперед. Плечи крутим вперед. Раз, два, три, четыре. Раз, два. Три. Четыре. Раз. Два. Три. Четыре. Стоп. В обратную сторону. Раз, два. Три. Четыре. Раз. Два. Три, четыре, раз, два, три, четыре, раз, два, три, стой. Хорошо. Теперь то, что было на прошлых моих занятиях. Одна ручка идет наверх, другая вниз, и они встречаются перед собой, впереди вас. Приготовились, не спеша в руки в разные стороны. Раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, раз, два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 в стороны и локоточки на себя. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Старайтесь, когда крутите ваши локти, держать плечи на месте. У вас не должно быть таких вот движений. Да, вместе с плечами. плечики на месте. Только локоточки. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Стоп. В обратную сторону. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три четыре раз два три стоп а теперь тоже крутим локоточками но в разные стороны одна рука у меня крутится внутрь другая снаружи да и получается у нас движение восьмеркой раз два три четыре раз два три четыре обе руки внутрь раз два три четыре раз два три четыре давайте немножко поясню это упражнение Руки исходное положение из груди, одна ручка идет наверх, другая в сторону. Раз, два, три, четыре. То же самое, как и мы с вами крутим плечами в разные стороны, также и с вами крутим мы локоточками тоже в разные стороны. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, в обратную сторону. Раз, два, три, четыре. Ой. Раз, во, два, три, четыре Раз, два, три, стой Хорошо, встряхнули руки Встряхнули руки в замочек, покрутили Покрутили немножко В одну сторону, в другую Хорошо Волна, наша любимая волна Раз, пошла в одну сторону Пальчики разминаем Волна Волна, в другую сторону пошли Раз, два, молодцы Три, четыре. Хорошо, встряхнули руки. Наклончики вперед-назад, вправо-влево. Я напоминаю, что когда мы делаем наклончик, да, мы спинку не прогибаем. Спинка у нас ровненько. Да? Спина ровная. Колесо мы здесь с вами не делаем. Спинка ровная. Раз, наклончик вперед. Два, назад аккуратненько. Три в сторону. Четыре в сторону. Хорошо. И готовились. Ноги на ширине плечи, встали устойчиво. Наклончик вперед. Раз. Хорошо, назад. Два. Отлично. В сторону три, в сторону четыре и еще раз: раз, два, три, четыре и раз, два, три, четыре и раз, два, три, четыре. Хорошо. Плечики на месте, корпус на месте, крутим тазобедренный сустав. Тазом крутим в одну сторону. Раз. два. Три. Четыре. Раз. Два. Три. Четыре. В обратную сторону. Раз. Два. Три. Четыре. Раз. Два. Три. Четыре. Молодцы. Руки на коленки поставили. Коленочки внутри крутим. Начали. Раз. Два. Три. Четыре. Раз, два, три, четыре в обратную сторону. Раз, два. Три. Четыре. Раз, два. Три. Четыре. Хорошо. Встряхнули наши ноги. Встряхнули ноги. Отлично. Следующее упражнение. Значит, теперь нам понадобятся э, с вами э, наши предметы. Поставьте их таким образом, чтобы здесь между ними было пространство, чтобы вам было удобно передвигаться. А, что-то я вот смотрю, а, слишком темновато вам. Получается, сейчас я немножко угу. вот так вот фокус немножко сделаю, поярче. А, а теперь посмотрите следующее упражнение. Вот вы поставили слева и справа от себя любые два предмета. Так, а теперь что-то я слишком яркий стал, а так слишком темно, что-то... Вот, по-моему, так намного лучше. Хорошо. Итак, продолжим. Два предмета. Сейчас будем бегать вокруг них восьмеркой. Посмотрите на меня внимательно. Я стою левым боком к любому, к любому предмету. И начинаю делать восьмерку бегом. Раз. Огибаю один предмет. И два. Начинаю бежать в другую сторону. Три. Раз. Два. Три. Обратите внимание, что я ручки держу перед собой, когда бегу, э -э, спинку я стараюсь держать ровненько, по возможности не смотрю на свои ножки, а бегу прямо, да, то есть я запоминаю, где у меня мой первый предмет, мой второй предмет, и я начинаю бегать э -э, восьмерками вокруг них, смотря строго прямо, На да? глазками немножко посматриваем вниз. Хорошо, приготовились, вместе со мной. Бегаем не спеша, обратите внимание на то, чтобы слева и справа от предметов тоже была такая небольшая зона безопасности, чтобы мы ни обо что не ударились, и приготовились к бегу восьмеркой не спеша, не торопясь, такой легкий, средний такой бег. Потом поймете, зачем я это вам даю, потому что будет дальше интереснее упражнение. Приготовились на старт, исходное положение бегуны наши. Внимание, марш, побежали вместе со мной. Хорошо. Каждый предмет огибаем, каждый предмет огибаем. Бегаем восьмерочку. Восьмерку рисуем с вами. Стараемся бегать на носочках. На, у кого есть больше места в квартире, у кого есть больше места для занятий, можно расставить эти два предмета еще подальше. Угу. Хорошо, продолжаем бегать. Продолжаем бегать, переходим на шаг. Переходим на шаг. Восьмерка, продолжаем идти. Идти, идти, продолжаем идти. Хорошо, стоп. Молодцы, побегали в одну сторону, теперь нам нужно побегать в другую сторону. То мы стартовали э, от одного предмета, восьмерку не ставали. Теперь мы стартуем с противоположного предмета и бежим в обратную сторону восьмерочкой. Приготовились. И бегом, марш, побежали. В, в обратную сторону начинаем бежать, восьмерку. Угу. Так, чтобы предметы с вами оказывались совсем с другой стороны. Обратная восьмерка. Бегаем потихоньку, потихоньку. Не торопитесь, старайтесь дышать ровненько. На, нож ставить аккуратно. На, отлично, продолжаем, продолжаем, продолжаем. Чтобы голова не закружилась, на ноги не надо смотреть, надо смотреть вперед. Обязательно вперед смотреть. Если я буду все время на ножки свои смотреть, у меня может закружиться голова. Продолжаем бег. И сто, переходим на шаг. Переходим на шаг. Хорошо. Огибаем предметы. Огибаем. Отлично. Хорошо. И встали. И встали. Теперь будем с вами выдерживать равновесие встаем ровненько посередине между двумя нашими предметами ручки перед собой начинаем перемещать вес тела на левую ножку поднимаем коленочка и вперед ее выставляем раз руки, руки перед собой и держим и держим у кого не получается можно ручки в сторону отвести и ловить равновесие с помощью рук у кого получается хорошо это упражнение, руки можно поставить перед собой, да, и держать коленочку на уровне нашего с вами поясочка. Посмотрите, сейчас я боку вам поставлю. Вот, спинки ровно. Да, старайтесь не гнуться э, к колено. Наоборот, от колена спина прямая. Спина прямая. Продолжаем держать. Продолжаем держать равновесие. Кто дольше? Угу. Продолжаем держать. Продолжаем. Не опускаем колено. Не опускаем. Если вы чувствуете, что теряете равновесие, лучше сделать так. Вы э, теряете равновесие, ножку поставили, поймали равновесие на левой ноге, чуть-чуть на носочке, да? Себя придержали и снова медленно начинаем поднимать свое колено. Хорошо, опускаем. Стряхнули ноги, стояли на левой, теперь постоим на правой ноге. Переносим вес тело на правую ногу. Правый нож начинаем поднимать. Раз, два, три. Поймали равновесие. Руки перед собой держим. Поймали равновесие, руки перед собой держим. Спинки ровно. Руки можно в сторону, у кого не получается держать равновесие. Можем равновесие держать за счет наших ручек. Руки здесь. Хорошо. Продолжаем держать. Кто дольше? Кто дольше простоит? О, спасибо за сердечки. Держим, держим, держим. Продолжаем держать. Кто дольше? Пока не упадем. Опускаем ногу. Хорошо. Встряхнули ноги. Следующее упражнение. Бегаем восьмерки. И по моей команде, по хлопку, мы начинаем бежать в обратную сторону эту же самую восьмерку. Посмотрите, как это выглядит. Поставили два предмета. Начинаем стартовать от одного другого предмета. Любого. И я начинаю бег. Бегу восьмерку. И по моей команде. Оп! Я в обратную сторону начинаем бежать, быстро развернуться и начинаю бежать в обратную сторону. Я могу дать команду в любую минуту, в любой момент. Оп, сразу в обратную сторону. Можно поворачиваться через любой бок, через левое либо правое плечо. Оп, развернулись и в обратную сторону. И в обратную сторону. Ваша задача. Ваша задача быстро менять направление. Приготовились. Исходное положение приняли. Руки перед собой, ножки приготовились. И на старт, внимание. Марш побежали. В одну сторону. Раз. Продолжаем бег. И по команде. Меняем направление движения. Оп! Поменяли направление движения. В обратную сторону начинаем бежать. Начинаем в обратную сторону бежать. Оп! В обратную сторону. В обратную, оп, в обратную сторону. В обратную. Хорошо. Оп! Теперь в другую. Быстрее меняем направление. Быстрее. Продолжаем бежать. Оп. Хорошо. Молодцы. У кого получается, можно сердечками показать упражнение. То, что у вас получается. Все. Продолжаем. Оп. В обратную сторону. Хорошо. Переходим на шаг. Отлично. Перешли на шаг. Молодцы, хорошо, побегали, вдох, на носочки потянулись, наверх, наверх, выдох, вдох, наверх потянулись, на носочки встали, выдох, молодцы. Теперь следующее упражнение, то мы коленочку держали вперед, да? теперь мы ножку будем выставлять в сторону. Обратите внимание, то, что э, теперь я стою чуть-чуть от этих предметов, чтобы не задеть э, предметы ножками. Я переношу вес тела на левую ногу, поднимаю ногу в сторону. На, насколько это возможно, насколько это комфортно. Два. Угу. Приготовились. Встряхнули ноги. На левую ножку переносим вес тела. Поднимаем правую ногу в сторону и удерживаем ее. Удерживаем. Руки перед собой. Удерживаем. Хорошо. Молодцы. Продолжаем удерживать. Кто дольше? Отлично. Все замечательно. Кого не получается, можно придерживаться за стеночки, за э, какие-либо другие предметы, за столы, стулья, за ваших родителей, чтобы они вам помогали держать равновесие. Молодцы. Опустили ногу. Стрехнули, чуть-чуть, расслабили ноги. Теперь переносим вес тела на правую ногу, поднимаем левую. И оп, поднимаем. Раз, подняли. И удерживаем ножку в сторону. Носочек оттянуть. Носочек этой ноги оттянуть. Держим. Хорошо, продолжаем держать. Продолжаем держать. Хорошо, закончили. стрехнули ноги, стряхнули руки. Сейчас немножко попрыгаем. Это задание я давал на прошлой тренировке, но я его повторю, мне оно тоже очень нравится. Ноги ставим крестиком. На правая нога впереди, левая позади. Теперь у нас левая ручка ставится вперед перед собой наискосок, а вторая правая сверху. Получается у меня правая рука сверху и правая нога впереди стоит. Прыжком я меняю ноги и руки местами. Посмотрите, пожалуйста. Оп! Оп, поменял, оп, поменял, оп, поменял, оп, поменял. А обратите внимание, как я приземляюсь на ноги. А, покажу сейчас на примере, когда я стою ноги на ширине плеч. Я, когда прыгаю, ножки у меня сгибаются в самый последний момент приземления. Обязательно объясню почему. Потому что если я буду прыгать э, полностью на прямые ноги, это очень большая нагрузка на наши э, суставчики, на наши коленочки. Чтобы их не травмировать, я все время себя немножко э, так вот пассирую, немножко себя смягчаю, э, падение смягчаю прыжок. Посмотрите на... еще раз. Я прыгнул, оп, и присел немножко, а потом плавненько встаю. Э, у кого это получается быстрее, раз, можно сразу выпрямлять ножки наверх. При этом упражнение, когда я делаю прыжки на скрестном шаге, я также немножко приседаю. Немножко приседаю. Приготовились. Исходное положение приняли. Крестик, левая нога впереди, левая рука наверху и приготовились. И раз поменяли. Приземлились плавненько. И раз поменяли. Хорошо. И раз поменяли. И раз, поменяли. Раз, поменяли. Раз, шо, два. Продолжаем. Три, четыре. Обратите внимание, то, что я это делаю э, в одной точке. Меня не уносит ни налево, ни направо, ни вперед, ни назад. Я стараюсь это делать лишь только на одной точке, где я встал изначально. Продолжаем. Еще раз. И раз, два, три, четыре. 5, 6, 7, 8. Отлично. Молодцы, встряхнули руки, стряхнули ноги. Отлично. Следующее упражнение. Намного сложнее. Посмотрите его внимательно. Я начинаю бежать восьмерку. Начинаю бежать восьмерку. По команде. По команде. Я быстро должен встать посередине, где бы я ни находился, и поднять левую либо правую ногу вперед коленочкой и удерживать равновесие посмотрите вот я бегаю по команде оп я быстренько встаю в середину и поднимаю свою ножку опускаю по второй команде опускаю и начинаю продолжать бегать все время я чередую ноги все время я чередую ноги оп, быстро чередую ноги у меня батареечка садится но ничего успеем Успеем про провести это занятие. Осталось мне еще немножко. Приготовились. Сходное положение приняли. И начинаем бежать. Побежали. Восьмерку. Оп. Быстро встали в середину, подняли ногу. Удержались. Продолжаем. Оп. В обратную сторону начинаем бежать. В обратную сторону. Что? Оп. Быстро, быстро, быстро встали. Подняли ногу. Удержали равновесие. Удержали равновесие. Ай. Хорошо. Оп, побежали в другую сторону. Хорошо. Запоминаем, какая нога была и ее чередуем. Оп, прибежали, подняли ногу. Опустили. Хорошо. Продолжаем. Оп, быстро. Хорошо, опустили. На шаг перешли, восьмерочку прошли. Фух, Хорошо. Встали на исходное положение, ручками вдох, потянулись наверх, выдох. Еще раз вдох, наверх растем, выдох. Молодцы. И сейчас будет последнее упражнение э, в нашем с вами спортзале. Руки перед собой. Первый счет. Раз. Поднимаем коленочка вперед. По второму счету 2, не опуская ноги, перевожу ее в сторону. И раз, вперед, и два, переношу в сторону. И раз, вперед колено, и два, в сторону ногу. Приготовились. Исходное положение приняли. Перенесли вес тела на левую ногу. Подняли колено раз. Хорошо. Ногу в сторону 2. Оп. Раз вперед. Шо. Два ногу в сторону. Переносим плавненько, не быстро. Раз. Шо. Два. Поменяли ноги. Другой ногой. И раз вперед. Два. В сторону. Раз вперед. Шоу, удержались? Два. В сторону. Раз вперед. Два в сторону. Раз вперед. Два в сторону. И раз вперед. И два в сторону. Закончили упражнение. Молодцы! Ну что, друзья, на этом сегодняшняя тренировка наша э, подошла к концу. Спасибо, что были со мной, спасибо, что э, занимались, спасибо, что э, осыпали меня сердечками. Включаю комментарии, смотрю. Э, скажите, пожалуйста, кто со мной еще остался. Напишите, понравились вам мои э, упражнения или нет. Хорошо, спасибо. Спасибо вам большое за ваши отзывы. Петру понравилось, пишут мне. Спасибо, спасибо вам, спасибо за то, что были со мной. И я с вами прощаюсь, оставайтесь, пожалуйста, дома, не болейте и до новых встреч!